Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании Владимира Путина с губернаторами заявил, что в последнее время кратно увеличились объемы тестирования граждан и выявляемость коронавируса. По его словам, рост числа заболевших вследствие этого, а не ухудшение ситуации. Он также считает, что о некоторой стабилизации позволяет говорить неувеличивающееся число тяжелых больных. Как отметил Собянин, это происходит на протяжении двух недель. Мэр сказал, что говорить о выходе из самоизоляции предприятий сферы услуг пока преждевременно. Однако с 12 числа будет разрешена работа промышленных и строительных предприятий. Путин это решение поддержал. При этом режим самоизоляции с 12 числа не должен ослабевать, подчеркнул Собянин. Наоборот, надо четко ему следовать, чтобы давать возможность работы большему количеству предприятий. Работа на этих предприятиях должна четко регулироваться инструкциями, предписанными санрачами добавил градоначальник.